Чтобы ночью крепко спать, буду я овец считать. Раз овечка, два овечка, а вот это как колечко. Три, четыре, пять, шесть, семь. Не хочу я спать совсем. Восемь, девять, десять. Снова сосчитать я их готова. А хотя считать сначала никому не обещала. Так что это двадцать пять. Надоело мне считать. Овцы слева, овцы справа. Я немножечко устала. Так что все ложимся спать. Будем завтра вас считать.